Другой императора Александр при виде совершившегося чуда уверовала в Христа и хотела тут же объявить об этом. Но градоначальник никомедии увел ее во дворец. Георгий, Диоклетиан подошел к нему. «Я своими глазами видел, как лилась твоя кровь. Вот ее следы на помосте. Но на теле нет даже царапины. Скажи правду, какой волшебной силой ты обладаешь, и я отпущу тебя». «Государь, волшебство здесь ни при чем. Разве я похож на волшебника или чародея?» — спросил его Георгий. «Вера в Господа дает мне силы. Уверуй в Господа только и всего. Он говорит, что любой, уверовавший в него, слепым будет давать прозрение, глухим слух, воскрешать умерших». «Стой!» — воскликнул Геоклетиан, посчитав, что уж теперь-то он наверняка посрамит Георгия. Так ты говоришь, мертвых будешь воскрешать? Эй, слуги, раскопайте на кладбище первую попавшуюся могилу и принесите сюда гроб. На широкой площади были слышны только шаги слуг, которые принесли и поставили перед императором гроб. Вот сняли крышку. В гробу лежал умерший неделю назад старик-лавочник, которого знал весь город. Георгий поднял к небу руки и громко взмолился. Господи, Боже мой, дай этим людям знамение. Покажи, что Ты один истинный Бог во вселенной. Покажи, что все повинуются Тебе, живые и мертвые. Голос святого угодника смолк. Лавочник шевельнулся и сел в гробу, испуганно протирая глаза. Тысячная толпа народа в благоговейном ужасе повалилась на колени. Сотни людей в этот день уверовали в Господа. Один диоклетиан остался бесчувствен к явному чуду. О таких сказал Господь. Видя не видят и слыша не слышат. Разгневавшись, что святой Георгий опозорил его перед толпой, император приказал тут же отсечь голову воскрешенному лавочнику. Георгия увести в темницу, а сам направился во дворец. Услужливый сановник Семенивший позади грозного императора, нашептывал ему. «Государь, прикажи послать Георгию в темницу палачей, чтобы они удавили его во сне. Тогда он перестанет смущать и бодоражить народ». «Думай, что говоришь», — оборвал его дель Клетиан. «Казнить его я всегда успею. Он мне нужен живым. Он мне нужен отрекшимся от своего бога». Когда святой угодник молился ночью, готовясь к новым мучениям, камеру его неожиданно залил ровный струящийся свет в темницу к великомученику сошел сам господь и возложив на его голову венец сказал будь мужественным и сподобишься царствовать со мною не изнемогай скоро я призову тебя к себе свет рассеялся в камере стало темно как вдруг в коридоре раздались громкие уверенные шаги. Стражник, вздремнувший у двери темницы, вскочил, извиня ключами, отомкнул дверной замок. Георгий поднялся с деревянного чурбака, на котором сидел. На пороге камеры стоял император. Около часа пробыл геоклетиан с узником. Красноречиво убеждал он Георгия не губить свою молодость, не, раз... не зарывать в землю военный талант, который так же редок и необходим Отечеству, как талант поэта, музыканта, философа. Император говорил так взволнованно и страстно, так проникновенно и тихо. И сочувственно глядел Георгию прямо в глаза. — Ну что стоит тебе принести жертву? — говорил император. — Ну хотя бы для виду, а потом снова веру в кого хочешь. Это нужно мне, это нужно государству. Послушай меня, поклонись нашим богам, и я императорским указом усыновлю тебя, ты станешь моим наследником. Георгий почти не слушал, что говорит Диоклетиан. Душа его была переполнена счастьем, ведь его посетил Господь. Великомученик знал, что сегодня его испытанием придет конец и сказал, светло улыбаясь, «Государь, тебе давно следовало обещать мне такие милости, а не мучить меня столь жестоко». На утро главная площадь Некомидии была запружена народом. Глашатые оповестили, что Георгий, повинуясь благородному императору, принесет жертву богам. Поднимаясь вслед за Георгием по широкой мраморной лестнице в храм Аполлона, Диоклетиан едва сдерживал ликование. Сейчас все увидят, как Георгий отречется от Христа. Он сломил этого стойкого христианина. Еще вчера, гневный и мрачный, император сегодня шутил и улыбался. И сам бросал с подноса, который нес за ним раб, золотые монеты в толпу. «Государь, где же тот Бог, которому я должен принести жертву?» спросил Георгий. «Он перед тобой, сын мой!» — торжествуя, сказал император, за руку подводя Георгия к статуе Аполлона. Возложив на себе крестное знамение, Георгий повелительно спросил истукана, «Ты ли бог, которому я должен принести жертву?» «Нет, я не бог», — послышался из статуи глухой, точно подземный голос. «Я злой дух, посланный отцом нашим сатаной, собращать людей». «Как же ты смеешь находиться передо мной, служителем истинного Бога? Поди прочь отсюда и не смей более прельщать людей!» Раздался шорох, словно что-то пролетело под крышей храма, а мраморная статуя на глазах у всех рассыпалась, как старый треснувший кувшин. Народ с изумлением и страхом смотрел на Георгия. «Кто же он такой, что заставляет статуи говорить?» Отрубить ему голову, разъярившись, что мученик выставил его на посмешище, вскричал Диоклетиан. Прикажи, тогда казните меня, сказала царица Александра. Что, моя супруга-христианка? И ты не боишься меня, твоего мужа? Лучше быть невестой Христовой, чем женой изверга. Христос мой жених, а тебя я не знаю. Святого Георгия и мученицу Александру повели на казнь. Царица устала и попросила позволения стражи передохнуть. Святая Александра присела на крыльцо ближайшего дома и тут Господь взял к себе ее чистую душу. Враги не могли одолеть святого Георгия в бою, но его невинная кровь обогрила меч палача. Призрев мирские почести, приобрел великомученик на небесах вечную славу. Истинный воин Христов он являлся на защиту людей и после своей земной жизни. Недалеко от места, где родился святой в озере, жил змей, который часто пожирал людей. Для задабривания чудища жители сами регулярно отдавали ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребийпал пал на дочь правителя той местности. Когда зверь стал приближаться к ней, Вдруг появился светлый юноша на белом коне и копьем, поразив змея, спас девицу. Этим юношей был святой великомучник Георгий. Святой Георгий Победоносец – один из любимых нашим народом святых. Много Георгиев прославили русскую землю. Среди них великий полководец Георгий Жуков. Начиная с 13 века, изображение святого Георгия, побеждающего змея, появляется на печатях великих князей, а затем он становится государственным гербом России. С 26 ноября 1769 года учрежден орден Святого Георгия. Им были награждены полководцы Румянцев, Потемкин, Суворов, Кутузов, Барклай-де-Толли. Орден на четвертой степени был удостоен царь-мученик Николай II. В Большом Кремлюмском дворце есть Георгиевский зал, где на мраморных досках вырезаны фамилии кавалеров Ордена Святого Георгия. Много на русской земле георгиевских храмов. По сей день в них и много других православных церквах воспевают богомольцы. Яко пленных свободитель и нищих защититель, немуществующих врач, царей поборнича, победоносчи великомучениче Георгия, Моли Христа Бога спастись душам нашим. Вот давайте и мы, дорогие братья и сестры, по примеру великомученика Георгия, в своей жизни, находясь на своем месте, будем защищать и укреплять православную веру. То есть читать Евангелие, проявлять любовь и заботу к окружающим нас людям. Всегда на первое место в жизни ставить Бога. И да поможет нам Господь молитвами своих угодников Великомученика Георгия и Святой Царицы Александры. Храни всех, Господь.